Всем Добрый день! У микрофона Алексей Федорцов и сегодня рассмотрим такой, скажем так, распространенный момент в таргетированной рекламе через рекламный кабинет Facebook, как невозможность списать оплату с вашей карты, которая привязана. В каких случаях это возникает? То есть у вас открутилась реклама, Facebook попытался списать деньги, но у вас недостаточно было средств на карте для того, чтобы это произошло. И Facebook по м, умолчанию попытается списать э, авто, в автоматическом порядке это через сутки. Вот, если у нее не получится, он э, попробует потом еще через сутки и через трое суток. А, что, но ну, в это время у вас реклама будет стоять. Вы должны понимать, что чтобы э, это сделать чтобы у вас запустилась снов реклама, надо списать денежные средства, вы пополнили карту, вы готовы, вы должны зайти в рекламный кабинет Facebook, в раздел настройки оплата. И на данный момент у вас сразу должна всплывать плашка о том, что ваша задолженность такая, то оплатить с использованием текущего способа оплаты, либо прикрепить новый способ оплаты. Если этого не происходит, да, то вы должны а, нажать кнопочку ⁇ Оплатить ⁇ еще раз из любого раздела. То есть это раздел в... из любого раздела, который я скажу сейчас. Это раздел ⁇ Оплата ⁇ то есть вы заходите, смотрите задолженность, нажимаете ⁇ Оплатить ⁇ Либо это раздел ⁇ Биллинг ⁇ Точно так же вы можете там ⁇ Оплатить М -м ⁇ Лучше делать это из ⁇ Оплаты ⁇ а потом а, следующий момент, который может быть, да, некоторое время в, в Facebook не, работали, а, авто, не работало автоматическое списание платежей и вы не могли а, зайти и нажать оплатить. А, с, это было связано с тем, что они а, производили некоторые технические изменения в своей системе и а, такие вопросы как а, невозможность списания оплаты решались через поддержку. То есть, а, вы пополняете карту вы готовы списать э, заходите оплата не производится вы думаете в чем же дело а, на самом деле единственный момент а, правильным решением было писать в поддержку они говорят да такая проблема существует а, платежи будут доступны м, позже сейчас э, вы можете написать мне чтобы я это сделал а если у вас на карте достаточно средств вы пишите, да пожалуйста спешите с прикрепленным способом оплаты необходимую денежную сумму чтобы реклама возобновилась и они это делали в таком режиме на данный момент э, у нас э, август двадцатого года э, этой проблемы не наблюдается но э, на будущее это может быть в какое бы время вы это видео не смотрели и э, другой момент возникает каким образом связаться с поддержкой facebook если вы это ранее не делали у меня на канале есть э, отдельный раздел э, каким образом это сделать Подробные инструкции, где это смотреть, куда заходить и так далее. Сейчас на этом а останавливаться не будем. Там прям подробный скринказ с, с экраном монитора. Заходите, делайте это, это, это, э пишите вопросы поддержку и так далее. А в принципе, это все. А если у вас есть дополнительные вопросы по вписанию способа оплаты, у вас возникли какие-то проблемы с этим, пишите в комментариях, постараюсь побыстрее ответить. Ну и как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых видео.